Здравствуйте! Меня зовут Анна Калантерная. Я психолог, бизнес-тренер, тренер личностного роста, со стажем работы больше 25 лет. Все свои тренинги я писала для себя и про себя. И тогда, когда я поняла, что это работает, я стала передавать свои знания другим. Все мои тренинги наполнены большим количеством практических упражнений, которые сразу дают ощутимый результат. И убедиться в этом вы можете на первых же занятиях. Для того, чтобы вы убедились в правильности своего выбора, я дарю неделю бесплатного участия во всех марафонах. Приходите, начинайте и сами принимайте решения. В ближайшее время проходит несколько марафонов, в которых вы можете принять участие. Матрица стройности и Матрица стройности Sport Edition. Это программа о том, как похудеть, без ограничений в еде, в качестве, в количестве и времени приема пищи. Следующие два марафона – это «Автор жизни» и его продолжение «Ключ к себе». Это «Как перейти из состояния жертвы в автора своей жизни». Следующий марафон – «Жизнь без чувства вины». «Как начать жить своей жизнью, проработав это гнетущее чувство». И мой самый любимый марафон, который называется «Финансовый ключ». Это марафон о том, как наладить свои взаимоотношения со своей финансовой энергией. Переходите на интересующий вас марафон прямо сейчас.